Слушай, а ты не думаешь о своей бывшей? Я оборвал абсолютно все связи с ней. Даже не помню, когда я последний раз видел. Как я люблю твою честность. И искренность. И искренность. А она у него в квартире оказывается. В этом платье пойдешь на показе. Я в этом платье? Нет. Великолепно, еще и фотомодель обалденная. Карина все фоткаются. Женя подошел. Ух! Тарина, ты же леди! На подиуме, Ледя дома походка медведя. Рифма обалденная, смешная очень. Блин, было бы круто стать парнем на один день. А я могу устроить? Давай, прыгай. Для чего это? Девочки должны быть девочками. Блин, тебе, офигеть! Смешно, он ногу де стал делать. Стаканчик моет. Смешно, ё-моё. Даже девчонки завелись от этого. <р indication в голове> ну а потом звонит официант и еще. Вот так, а что ты скажешь постоянно? Ну, ты говорил уже нутро не смотреть, но я так не могу. Я что, один это вижу? Красота, разве можно на это не смотреть? Такой он кайфарик. А почему у него палец на животе? К сожалению, это не палец, это другая штучка все, давайте, давайте, давайте Ну еще вот один прыщичек! блин, да, ну больно! Да, больно! Ну один, только не больно! Да один! Ну один! что нет у девушки Золотая леди Карина. Не опасно для кожи-то это? Давайте. В лесу родилась елочка. В лесу она росла зимой. Лет 50, а стишок тот же, как из детского сада. Я стройная зеленая была. Спасибо вам большое. Для Снегурки еще равноват. Я до Нового года записываю. С наступающим вас праздником сегодня с парнем познакомимся, встречаемся сегодня на Динамо, как вам? Фу, какой урод! Мне кажется, он голубей люк. Тетки прикольные, Любаня, ё-моё, такая прикольная. Как вот можно так придумать? Вообще А чё, на Динамо, да, у вас встреча? Ну да, да. А у меня предмахер на Динамо А у меня сегодня подруга меня ждет на Динамо. Да, и меня на Динамо И оба к нему побежали. Бизнес будет делать! Слушай, а какой бизнес? Убираться кто будет это кто? Это, это кто? Зинин би бизнес. Уже не в квартире. Партнер. У нас тут, значит, весь сервис. И для бровей к нам, да? Будем красить брови. Прически будем, да, делать? Где вы это делаете, собрались? Да в смысле здесь? Я здесь живу. Такой типаж смешной, блин. Как вот можно придумать? Терпение и рвение. Тапочки привезла, чтобы ты не оран. Да нахрен не ваши тапочки заберите. Стойте! Так, держи. Вот тапочки. А Люба молодец. Давай мы просто обсудим, Всем да? собирай это всю Возьди отсюда. Нахер. Лучше всех же джинсах, -мо, чтобы чтоб не привлекать внимание. У меня всего десять тысяч, пять тебе, пять тебе. Мне нужны, мне вообще, мне, вообще, мне, все, мне, все. мне Деньги остаются у папы и девочки, вы свободны. Прилетели с деньгами. Тура. Сама такая. А ты что делаешь? Смотри, вот эта вот маленькая такая, красивенькая, она же здесь лучше смотрится, да? Да. Да? Да. да? А это куда повесишь? В туалет. Хорошо. Ну мило же, да? Да, да. Очень. Дама всегда права, красивая. Я хочу новую помаду. Будет, внученька, тебе помада? Я хочу новую сумочку. Будет, будет. А я хочу, чтобы всякие бабы к тебе не садились на коленки. Карина, я Дед Мороз, это моя работа. Дайте другую работу. Дни другую. Кто Правильно. она? Не ебут. Я сейчас просто перезборила свои старые фотки, и в какой-то момент у меня возник вопрос, куда оделись мои брови? Просто посмотрите. А не нужны эти брови кому-то? Слабо выложить фотки эти и я сказала НЕТ! Зачем брови? Какие есть, такие есть. Когда человек счастлив? Сытый человек. Довольный. А еще? Еще. Влюбленный человек. Молодец! После трудового рабочего дня сладенькая моя, старушечка моя уснула. Карина молодая, чё ты, попутался? Шеф, слушай, а шеф, а ну-ка подруби что то наше, а, родненькие. Сделай красиво. Старики что то разбушевались. О, молодая стала. Как будто старики. Я первая, я первая. Я первая, я первая. Я первая, я первая. Я первая, я первая. Карина самая номер, номер один. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет! Не. И пульт не трогает, и тоже все время, но нет. Нет! Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу вставать в воскресенье, хочу просто полежать, вот так поспоть. Просто хоть одного. вас. А кто мешает тут просто? Лежите! Теня полежать так поспорить. Лежите! Джеки уже не тот! Жеки тя. У бабушки был, да? Отвратительная маска. Просто из худи, с худенького делают такие щеки, как у меня. Здесь. Ну да. <свят> Кто играет? Атлетик. Когда? сегодня. Гоша, снегурка. Блин, здорово. Крапенька. родинка на губе. Не пропусти тут, мал, чай сейчас... сюда, что только. С надежным букмекером Роман, если бы этого промоку туда во полную 650, скорее свайпай! <свечес> Песик-то тоже дай по по -пожрать. <свечес> <свечес> Да хватит уже, дай спокойно поесть. Сколько можно? Дай похавать нормально. Из четырех тарелок ест. Сдул пудру и паузил за Гоша, блин. Огорчение. Гоша, мы тут решили извиниться перед тобой. Ты серьезно? Да. да всем коллективам извини нас, пожалуйста. Правда, вы извиняетесь? <как> Столько издевается. Никто извиняться не будет. Это просто сон был. Только сон. Ребят, я сейчас просто охренел. Короче, слушайте историю сами. Тебя как зовут? Меня зовут Шамиль, я Саратова. Я три дня ждал встречи с тобой, три дня в Москве. У тебя есть деньги на обратный билет? Ну, у тебя даже нет денег на обратный билет, да? Куда-то убежал далеко, и денег обратно нету, и не на чем ехать. Ну, правильно, прикольно, что? честно, я охренел. Настоящая любовь к блогеру убежать из дома. Я просто в шоке, ты красавчик, спасибо. Я тоже хорошо, что ты такой преданный преданный подписчик. Вот ради этого я это делаю, ребят, я очень рад то, что у меня есть... Ну, может быть, еще и ради денег чуть-чуть, чтобы жизнь поправить. И Подписчики, спасибо вам большое, сейчас на коробе тебя напоят. Спасибо ты большое. оденем. Ты трек новый слышал? Да. А ты трек новый слышал? Да. Родные, кто еще не слышал? Э, такой армянский, блин, так здорово. Я трек слышал, прикольный. Че. Все слышали уже, наверное? Талантливый трек, очень-очень талантливый. Чем больше бьешь, тем больше отдача. Обратно. Прикольно, прикольно. Играет песня, и на носках написаны именно эти же слова. Блин, как вот тоже так можно подогнать песню и все, и носки еще. Мы едем к вам! Еда богов. А? А? Кто вернулся? Кто вернулся? Скучали, скучали, скучали, скучали, скучали. не успели соскучаться за два дня-то. Смешная маска в инстаграме, вот, мама, мама, и рот близко, фу. Что сейчас? Не, братан, тебе просто операция нужна, походу. Чуть-чуть, понял? Чуть-чуть. Нос нос рихтовать и челюсть сбивать. А так красавчик. Друзья, мир в опасности, нам уже спасибо, нам уже супермен. Нам нужен крюсик. И чё-то Гошим кинули парик, чё-то не могу поймать чё там. <клышлен> а похавать не судьба. Смеш, См... Слава Богу. Ну, Прямо оба, обе, обои. Зина и уборщин и Зинин четыре тарелки есть Здорово, очень здорово. Обосрали паренька. Блин, ну вот мне кажется, пом... не хватает столько. Ну все.